Друзья, всем привет! В этом видео будет чистая торговля онлайн. Прошли у нас наконец-то новогодние праздники, и теперь можно заниматься любимым делом. Также мы с вами поговорим о перекрытиях, о важности больших таймфреймах в анализе и так далее. Возможно, у меня даже на этой торговой сессии будет минус большой по результатам. Я вам этого не скажу, поэтому смотрите видео до конца, чтобы узнать. Я просто записываю начало уже после торговой сессии, поэтому приятного вам просмотра. Итак, друзья, давайте начнем нашу торговлю. Выходили недавно новости по фунту. Окей. Фунт мы пропустим. Будем искать ситуации на других валютных парах. Сумма сделки 20 долларов, 5% от депозита. Все как обычно. Я, кстати, несколько недель назад удалил старый аккаунт. Как вы можете заметить, у меня нет ни одной сделки. Удалил я его, чтобы создать новый. Фетиш у меня такой новый год начинать с чистого листа. Таким образом я могу полностью оценить свои результаты за этот год когда он пройдет. Смотрите, валютная пара, швейцарский франк, японская иена. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Сейчас ожидается коррекция вниз. Время экспирации до 10 минут. Сейчас у нас открытие часа происходит. Жду подтверждения для понижения и захожу вниз. Сейчас, возможно, коррекция до... Вот этой вот области локальной сопротивления. И оттуда уже дальнейшее понижение. Но возможно он пойдет и раньше. Так, вот это движение мне говорит уже о понижении. Давайте заходить. Смотрите. Во-первых, что я увидел на часовом тайфрейме. Это у нас общий нисходящий тренд. Видим сильный импульс. В данный момент происходит коррекция от движения вниз. Цена движется вот в этом диапазоне. От уровня... Уровню. Видим, что недавно цена отскочила от уровня сопротивления. Также вот у нас здесь тоже находится сильная область. Вот у нас пересечение уровней. Здесь мы видим на часовой свече огромную тень, которая указывает на импульс вниз. Переходим на минуты тайфрейм. Видим здесь фигуру. Двойная вершина. Второй максимум, который оказался ниже первого что дает нам дополнительную уверенность для движения вниз. Мы зашли на пробитие вот этого вот уровня поддержки локального и дальнейшее движение вниз. Как видим, сейчас происходит сильный импульс вверх, очень сильно толкнули цену, но ничего страшного нет. Опять же, я понимаю, что рынок сейчас опасный и принимаю на себя всю ответственность и все риски. Я буду показывать вам абсолютно все, ту самую настоящую торговлю. Цена здесь долго тестировала уровень поддержки, чем чаще цена фиксирует уровень, тем больше вероятность пробития. Но, как видим, цену здесь толкнули вверх. Ничего страшного нет, расстраиваться не нужно. Дождаемся конца сделки. Остается 5 секунд. Сделочка у нас заходит в минус. Сейчас я сделаю скриншотик. И мы с вами переходим к следующей ситуации. Я не торговал уже несколько недель, поэтому сейчас моя самая главная задача – это прочувствовать рынок, вспомнить, как торговать. Вспомнить вот эти вот все эмоции, эти все ощущения. И так далее. Смотрите, нам вернули процент на той валютной паре, на которую мы заходили. Но здесь у меня уже есть сомнения по этому поводу, по этой ситуации. Возможно пробитие уровня сопротивления, но по логике движения цены должна произойти коррекция. Давайте зайдем до 20 минут, также на понижение. Логика наша никуда еще не делась. У нас здесь... Понижаются наши максимумы. Я рассчитываю на движение к уровню поддержки. Сейчас у нас происходит ложное пробитие уровня сопротивления. Мы зашли, напоминаю, на отскок от локального уровня. Сейчас цена должна вернуться в этот диапазон. Кстати, я заметил закономерность и мы перекрываемся суммой в 40 долларов. Смотрите. Помню, да? Закономерность, импульс. Скопление, импульс, и сейчас коррекция вниз. Возможно, первая сделка у нас тоже зайдет в плюс. По времени экспирации, в принципе, должно хватить. Здесь у нас находится сильный уровень сопротивления. Закономерность только что образовалась. Все должно хорошо отработать. Итак, происходит мощнейший импульс вниз от уровня сопротивления по нашей закономерности. Остается одна минута. Надеюсь, первую сделочку он тоже прихватит. Рынок себя ведет крайне неадекватно пока что, это я вижу, возможно нужно будет снизить сумму сделки на эту неделю, остается 20 секунд, ну давай, первую сделочку захвати, к сожалению здесь потенциал движения цены, там где у меня открыта первая сделочка, то есть отсюда он должен скачать, ну ладно. Перекрытие у нас заходит в плюс, первая сделочка у нас заходит в минус, закономерность полностью себя отработала, Немножко не хватило до первой сделочки. Итак, это у нас была только одна ситуация. Я использовал одно перекрытие. Я себе ставлю правило, перекрытие я буду использовать только один раз в неделю. Если полностью уверен в ситуации. Все остальное это фиксированная сумма. То есть больше перекрытия я не использую. Здесь я использовал его правильно и по назначению. По итогу у нас один плюс и один минус. Ищем третью ситуацию. Смотрите, валютная пара новозеландский доллар, канадский доллар. Кое что здесь я вижу. Сейчас при импульсе вверх мы зайдем на понижение. Сейчас я все объясню. Ждем импульса вверх. Итак, вот происходит импульс вверх. Давайте подберем время экспирации. Смотрим. Желательно, чтобы он поднялся еще повыше. Немножко не успел зайти, произошел сразу же сильный импульс вниз. Все, эта ситуация отпадает ищу другую, смотрите евро новозеландский доллар, вижу здесь понижение, давайте подберем время экспирации быстренько, захожу до 45 минут на понижение, смотрите ситуация простенькая, у нас здесь есть восходящий канал, по которому движется наша цена, рисую уровень поддержки и уровень сопротивления. Зашел здесь на отскок от уровня сопротивления по нашему восходящему каналу. Также переходим на 15 минуты тайфрейм. Здесь мы видим также, что у нас находится уровень сопротивления, вот такая вот область, от которой цена сейчас отскочила. Видим сильные импульсы вниз, видим, что цену выталкивают от уровней сопротивления локальных, то есть не дают пройти дальше на повышение. И давайте откроем часовой таймфрейм. Здесь я вижу вот такую вот формацию. Вот она. Это у нас клин. После такой формации происходит пробитие вниз обычно. При определенных условиях. Ну и плюс ко всему, давайте четырехчасовой таймфрейм уж откроем. Здесь находится у нас сильная область сопротивления. Ну это так для наводочки. Так, остается 7 минут, ждем, видим, что произошел сильный импульс вниз, ожидаем конца сделки. Ребят, зачем смотреть большие таймфреймы, если мы а, заходим на небольшое время экспирации, чтобы определить потенциал движения цены, чтобы определить, куда цена должна двигаться в долгосроке. Это используется для перекрытий и для уверенности в сделке. То есть, если, допустим, вы поставите сделку на понижение, но цена скорректируется, то вы знаете, что потенциал цены направлен на понижение. То есть с большей вероятностью она должна пойти на понижение. Следовательно, можно рассматривать перекрытие, можно рассматривать движение дальнейшее на понижение. Даже если сделка зашла в минус. Потому что на рынке может быть все. И это делается не только для подстраховки, это нужно делать обязательно. Потому что все таймфреймы друг с другом связаны. Абсолютно все. К примеру, минутный таймфрейм зависит от 5-минутного. 5-минутный от 30-минутный 30 от часового, часовой от 4 часового и так далее. Не должно быть такого, что у вас не будет подтверждения на большом таймфрейме, если вы, допустим, заходите на 5 минут. Подтверждение сделки на больших таймфреймах должно быть просто обязательно. Итак, остается у нас 2,5 минутки. Ждем. Происходят очень-очень сильные импульсы вниз. Сделочка у нас заходит в плюс. Делаю скриншотик. Прогноз наш полностью оправдался, цена пошла Вниз. По нашему восходящему каналу. Оттолкнулась от уровня сопротивления. А время экспирации такой большой я выбрал, потому что опасался вот такой вот подобной ситуации. Поскольку здесь уже находится основная область сопротивления, и цена могла бы нее биться. Первая торговая сессия в этом году прошла успешно. Сработали мы 5 долларов. Не так много, но все же мы в плюсе. Кстати, поскольку у меня новый аккаунт, я залил 200 долларов с удовольствием. Поэтому если вдруг у меня резко снизится депозит, то знайте, что я что-то вывел, потому что бонусы все сгорают при выводе. Одну ситуацию мы отработали в минус, одну ситуацию отработали в плюс с перекрытием, там помогла наша закономерность и один чистый плюс. Прекрасная торговая сессия, мы уходим с прибылью и в хорошем настроении. Друзья, вот такая вот торговая сессия у меня получилась, вышел в небольшой плюс на 5 долларов, но все же это плюс. Тем более, это первая торговая сессия после каникул. Эту неделю рынок будет еще таким вялым, а вот с 13 января уже можно... Серьезно торговать Я скорее всего увеличу сумму сделки С 13 января до 40 долларов Все друзья, всем огромное спасибо за просмотр Надеюсь торговая сессия получилась очень такой значительный, очень полезный для вас Обязательно комментируйте, ставьте этому видео лайк Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео Всем желаю всего самого хорошего Самого наилучшего, достигайте результатов в трейдинге Торгуйте в плюс, я вас верю Всем пока